Мы все умрем. У меня есть гипотеза, что Римская империя развалилась из этого. Ну, может быть, там много причин было культурологических, дополнительных, да, которые предпосылкой послужили, да, у меня есть гипотеза, что эта причина развала цивилизации, это причина развала корпораций, это причина смерти стартапов. Потому что просто у нас не хватило немножко внутренней энергии стать ответственными. Я не хочу умирать. Я не хочу, чтобы наши страны умерли. Поэтому я сегодня здесь приехал к вам вместо того, чтобы отдыхать семьей. Поехали. Примеры безответственности. Из наших коллег-руководителей, я не буду называть имена, все совпадения случайные, значит, пообещал руководитель компании интеграционной, министерству одному, я сделаю такую единую информационную систему для вашего министерства, что там будут все. Дал обещание, с которым не может справиться. А команде дал обещание, что ребята, мы будем зарабатывать, сейчас нужно пояса подтянуть, но дальше зарабатывать будем очень классно. А заказчика будем просто потом пинать вот так вот со всеми его ожиданиями, просто нужно, чтобы сейчас он тендер подписал. И я в этой команде был, я сам вместе с ним этому всему обещал. То есть Я так загорелся этой идеей, в общем ни одно обещание мы не выполнили. Следующий пример был в том, что руководитель взял инвестиции Несколько десятков миллионов рублей взял инвестиции на продукт, которого в общем-то не было. И очень хотелось этот продукт сделать, все были горели, я тоже был в этой команде, я горел этой идеей, я всем тоже вместе обещал, что я готов реализовать. Но мы были не готовы реализовать, мы не, были не готовы делать промежуточный результат, потому что у нас не было экспертизы соответствующей. И я участвовал в провале этого продукта. Еще пример, коллега ввязался в очень знаковый популярный масштабный проект. И все свои силы тут же вложил в привлечение клиентов, и клиентов было невероятно много. Но он не подумал заранее о том, как он будет сам продукт обеспечивать по качеству. И по качеству получился провал. Эти три истории объединяют одна черта. Каждая из них закончилась банкротством. Вот это вот означает смерть. То есть вот она где. То есть безответственность нас всех убьет, потому что безответственность ведет к этой смерти. Я предлагаю не умирать. Три кита на которых держится ответственность, и все будет хорошо, и вы сможете внедрить системную работу, добиваться результата и получать удовольствие от созидания. Правильные обещания, которые полезны твоему бизнесу, которые доведут до результата. Готовность отвечать за свои обещания, почему люди пойдут за тобой, почему ты приведешь к результату в итоге. И способность подумать заранее. Казалось бы, три банальные вещи, но как тяжело они даются руководителям.